Здравствуйте, граждане всего мира! Последние годы становится все более очевидным, что наше общество управляется тайной властью с помощью сети влиятельных лиц, которые тянут за собой скрытые за политической ареной струны и создают войны, экономические кризисы и бедность, терроризмы, перевороты с целью обезвредить всех остальных и удержаться на вершине пирамиды власти. Элиты формируются из банковских семей, которые в течение многих поколений управляли крупнейшими, частными и центральными банками-монархиями из стран Европы из стран Персидского залива. Темные дворяне, которые являются потомками римских аристократических семей Ватикана, которые накопили огромное количество богатства на протяжении последних веков семьями и бизнесменами, которые стали чрезвычайно богатыми и влиятельными, как Сорос, Билл Гейтс, семья Буша и так далее. Все эти люди не только имеют тесные контакты через тайные общества, такие как Круглый стол, Черепы Кости, Билдербергская встреча, Комитет 300 и так далее, но они также вступали в браки друг с другом в течение поколений. Все они взаимосвязаны, и они, как большая семья, хорошо известны. Варбург, Ротшильды, Рокфеллеры и так далее вступают в браки друг с другом на протяжении многих поколений. Кроме того, они одержимы дурацкими идеями и евгеникой, они считают, что они интеллектуально превосходят остальных, и они не хотят пересекаться с теми, кто является частью масс. Эти глобальные элиты настолько богаты, потому что им принадлежат прямо или они акционеры многих крупнейших корпораций и банков. Они также владеют важной частью земли и ресурсами земли, и если они могут контролировать остальных из нас, то это потому, что они размещают себя или своих агентов на ключевых позициях важных институтов нашего общества, таких как правительственные банки, в разведывательных агентствах и так далее. Поэтому в этом видео мы кратко покажем некоторые инструменты, используемые этой сетью психопатичных и крайне богатых личностей, чтобы уничтожить суверенитет наций и проработить всех нас it's so secret we can't talk about it. what does that mean for america the conspiracy theorists are going to go out sure i don't know i haven't seen the number three two two uh... first of all he's not the nominee and uh... but uh, look, i look for you prepared to lose no i'm not going to lose you both were members of spell and bones a secret society at yale what does that tell us uh... not much because it's a secret <laughs> Is there a secret handshake? Is there a secret code? Наиболее важным институтом, который элиты использовали для порабощения человечества – центральные банки. Эти институты используются в качестве оружия для создания экономического кризиса, который они делают, контролируя денежно-кредитную политику, которую они создают в период расширения, когда они дают дешевые кредиты всем, а затем внезапно сокращают денежную массу, провоцируя экономические спады и банкротства, которые обнищают людей и правительства, которые, в свою очередь, обогащают крупные банки принадлежащие элитам, которые сожрали активы предприятий банкротов и мелких банков. The Fed would continue to monetize, and this is my view. They will never let up. They will print and print and print. Until the final crisis wipes out the entire system. Другие важные организации, контролируемые членами элит и используемые для порабощения всех нас, разведывательные агентства, такие как ЦРУ и МИ-6. Эти учреждения являются врагами номер один демократии, так как они вкладывают большую часть своих бюджетов в свержение правительств во всем мире. Это хорошо документировано, что за последние 70 лет Англоамериканская империя свергла по меньшей мере 90 демократически избранных правительств по всему миру. Всякий раз, когда появляется правительство, которое хочет перераспределить богатство и поднять налоги богатым, или национализировать некоторые компании, или регулирует финансовую систему. Тогда секретные службы начинают свою работу, чтобы дестабилизировать правительство и свергнуть их некоторыми общими методами, которые используют спецслужбы для достижения этого. Это пропаганда, ложь, убийства, ложные обвинения, ложные атаки, финансирование терроризма и демонстраций, наложение санкций и эмбарго, снижение цены на нефть и так далее. Так что давайте посмотрим длинный список переворотов правительства Соединенных Штатов, с момента Второй мировой войны помните, что политика правительства США контролируется элитами, которые разместили своих людей на ключевых позициях правительства. Звездочка указывает на успешное свержение правительства. Другие институты, которые элиты используют для свержения правительств, это неправительственные организации, такие как Национальный институт демократии, Агентство США по международному развитию или Открытое общество, основанное Джорджем Соросом. Эти институты используются для финансирования политических партий во всем мире, которые продвигают интересы элит нового мирового порядка. Поэтому, когда в стране появляются популистские партии, эти фонды и неправительственные организации начнут щедро финансировать политическую кампанию оппозиционных партий, чтобы предотвратить переход к власти политиков-народников. The and whom they they could turn into как только разведывательным агентствам удастся свергнуть демократическое правительство, или ты заменяют их психопатами и коррумпированными политиками? которые будут готовы разрешить властям иностранных корпораций и элитам грабить их страны и обвинять своих граждан, которые не хотят и ненавидят этих диктаторов. Они могут держаться за власть на протяжении многих лет, потому что они получают экономическую, дипломатическую и военную поддержку от наших правительств и глобалистской элиты. Например, Англо-Американская империя поддерживала деспотические монархии стран Персидского залива, как минимум столетия, чтобы в следующий раз, вы критикуя исламский терроризм, помнили, что именно ваше правительство на первом месте оказывает поддержку этим диктаторам, которые финансируют терроризм с помощью нефти долларов grossly interfered in dozens of democratic elections all over the world it would be difficult to name a brutal dictatorship of the second half of the 20th century which was not supported by u.s foreign policy not just supported but put into power and kept in power Against the wishes of their own people. Другие банковские учреждения, которые элиты используют для обнищания всех нас и разрушают суверенитет стран, это Всеверный банк и Международный валютный фонд. Эти банки предоставляют взаймы странам которые нуждаются в кредите, но взамен они вынуждают эти страны делать структурные реформы, такие как приватизация, девальвация валюты, снятие тарифных барьеров, устранение государственных субсидий, сокращение социальных расходов и так далее. Все эти меры разрушают экономику стран и позволяют иностранным корпорациям, принадлежащим новому мировому порядку, торгаться на их рынке и грабить их ресурсы. И помните, если страны не согласятся с требованиями, установленными Всемирным банком или МВФ, их политические деятели просто будут подкуплены, убиты или свергнуты нашими спецслужбами метод, который элиты использовали для разрушения демократии, заключается в том, чтобы заставить или убедить страны совершить торговые сделки, в результате которых суверенитет этих стран контролирует корпорации, потому что эти торговые сделки содержат положения, позволяющие корпорациям и иностранным инвесторам, предъявлять иски правительствам, если они не одобряют законы или правила, которые влияют на доходы корпораций. Поэтому сейчас наш вопрос в том, где демократия, если корпорации могут управлять правительством для принятия положений, не защищающих права человека и окружающей среды. Помните, если страна не хочет присоединиться к этим соглашениям о свободной торговле, наши разведслужбы обязательно подкупят или свергнут это правительство. Если, конечно, ИАЦ не сможет свергнуть правительство с помощью обычных методов пропаганды, санкций и так далее, они начнут войну. Примерно через 10 дней после 11 сентября я был в Пентагоне и встречался с министром Раншлилова и заместителем министра Уфа. Я спустился вниз, чтобы позорваться с людмическими где-то начальников штабов, которые раньше работали со мной. И один из генералов сказал мне зайти к нему. Он сказал, «Сэр, вы должны зайти на секунду и поговорить с ним. Я сказал, «Вы уже очень заняты». Он сказал, «Нет-нет». Он сказал, что «Мы приняли решение, что начнем войну с Ираком». Это было 20 сентября или примерно тогда. Я спросил, «Мы будем воевать с Ираком? Зачем?» Он ответил, «Уже не знаю». Он сказал, думаю, они еще не знают, что еще делать. И я тогда спросил, они что, нашли информацию, связывающую с Адама с Аль-Каидой? Он ответил, нет-нет. Он сказал, в этом плане нет ничего нового. Они просто приняли решение начать войну с Ираком. Он сказал, думаю, это так, словно мы не знаем, что делать с террористами. Но у нас хорошая армия, и мы можем снимать правительство. Я вернулся повидаться с ними несколько недель спустя. И к этому времени мы уже бомбили Афганистан. Я спросил, мы все еще собираемся воевать с Ираком, и он ответил, даже хуже того. Как только элиты примут решение за закрытыми дверями, чтобы создать войну, они будут главным образом использовать три метода, чтобы разжечь конфликт и столкнуть нации друг с другом, организовать террористические акты под фальшивым предлогом против своих собственных сограждан, такие как 9 сентября или Тонкинский инцидент во Вьетнаме, другие вещи которые делаются для того, чтобы разжечь войну, это облегчить атаки вражеских стран. Например, во время Первой мировой войны Соединенные Штаты отправили в полную пассажиров и оружия, в немецкие воды. И это хорошо документировано к настоящему времени. Правительство США предупредило и расшифровало сообщение, в котором указывались знания о нападении на Перл-Харбор. Однако разведка США решила не предупреждать Перл-Харбор о надвигающейся атаке, чтобы ее можно было использовать в качестве предлога, чтобы убедить массы присоединиться к мировой войне. Еще одна вещь, которую разведывательные агентства, контролируемые элитами, делают – это оправдание войны. Подпитывая СМИ и информационные агентства лживой пропагандой, ложными обвинениями и так далее, чтобы привить ненависть к сознанию граждан по отношению к другим нациям, чтобы элиты могли почувствовать поддержку в империалистических войнах, не считая того, что медиакорпорации, принадлежащие миллиардерам, которые являются членами или родственниками тех же глобалистских элит, которым принадлежат банки и крупные корпорации, наконец самый распространенный инструмент, используемый для разжигания империалистических войн, это создание терроризма. Новая история показывает, что террористы финансируются вооруженными силами и пропагандируются элитами и их разведывательными агентствами, главным образом для достижения двух целей – начать гражданские войны в странах неподготовленных и нежелательных правительств, создать конфликты, которые могут, могут быть использованы в качестве предлога для военных вмешательств в зарубежных странах и начала империалистической войны. Хорошим примером этого является Косово, Сирия или Ливия. 20 Так как мы недавно видели дорогие, братья и сестры существует хорошо взаимосвязанная сеть влиятельных людей, которые контролируют банки, сумели поработить корпорации, спецслужбы и другие финансовые институты. Все эти элиты они создают войны. Они финансируют терроризм. И они промывают мозги массам Человечество порабощено. Поэтому, пожалуйста, дорогие братья и сестры, начинайте открывать глаза и начинайте осознавать истинную силу этой элиты и то, как они манипулируют мировыми сознаниями. Надеюсь, это видео помогло зрителю немного пробудиться. Мы анонимы. И мы боремся за лучший мир. Мы не прощаем. Мы не забываем. Look at us.